як и у любым иным у насеродку у нашего ссеродку я думаю обмерковывают причем мы это робим с первого дня, когда из Китая пришли тревожные новости и меркования, как поделились. Кто-тои что это вельми страшно и закончится великими стратами сиродносельствва и сиродлекаров так сама. Кто-тои лечит, что это не фейк. Меркования разные, але на вот нам не хапая информации как лечит, что мы меркуем объективно. Как медики относятся к тому, что власти до сих пор не объявляют карантин? Что не отменены массовые мероприятия, футбольные матчи, Извините. Карантин – это великое и дорогое мероприемство. Тому я что до момента, когда влады думали, что пронесет, карантин не обещался. В общем, наш лидер и он лечит, что мусить рабить добрую мину при любой гульни и гуляя себе себе человеке, який може аборать любую ситуацию. Але вирус истнует объективно, незалежно от его политических амбиций, и расповсюджывается миновито подчас массовых мероприемств. Тому, амаль усі краины света уже пришли до забороны массовых мероприемств, до перекрытия школ, великих храмов гандлевых центров. Греция Рассказывала открытию Олимпиады, хотя мы разумеем усе, на кольких это было для них важно. Иншые страны отменяют чемпионаты, а Беларусь тешит у весь свет чемпионатом по футболу. Максима, мы саправды еще не увайшлі у ту фазу, калі трэба перекрывать усе, але... Самоизоляция уже началась, и многие люди понимают, что то, что Украина не перекрытая, не значит, что нужно мкнуться на каждое мероприемство, улести в натоп. У Лада будет глядеть на динамику, рано и поздно мы придем до жестких карантинных мер. Головное, кап конкретным людям не было поздно. Что вы думаете о словах и реакции Лукашенко на происходящее? Он всеми силами пытается не замечать этот вирус, и а только отшучивается. Правильно ли это? Приемна бачисть президента, у какие звертаються до своих гримандзян и размовляються со своим народом. Наша улада э, каже нешта для себе самой, для всего света, у апошнюю пош... чергу, успрымаючи народ, як размолцу. Э, Ты мне менше... То, что Лукашенко им мкнется не паниковать у кадры сразумело и, может быть, и правильно. Максима, и он не эксперт в медицине, и тому не из ягонных в устного повинна есть объективная а у нас есть Министерство оковы здоровья, которое мусит звертаться до людей, тем более, что меры примаются, примаются меры комплексные, распроцовываются особные сценары на максимые ситуации и коли про это сказать людям люди будут больше пе не наглядеть и у будучиню а как вот оценить то что позволяют себе критиковать людей которые одевают маски кто как бы ну сами принимают меры по самоизоляции Вот сейчас например есть информация что дети которым не пустили родители в школу должны будут после э, закончившихся каникул принести там справки от врача, что они здоровы. А, натурально дети за уседы кали пропускают хотя бы несколько дней, и они приносят доветки от лекаря, что они здоровые. А, трошки безглузда калих это будет рапиться у индивидуальном порядка. На Илипе и педиатры взладили комплексный огляд и просто выдали этой даветке подрахованные заранее, потому что списы школьников есть. И это совсем не тяжко. Есть списы конкретно по каждом районе, где навучаются дети. И можно организовать это на шмат больше толково, без черга у поликлиниках. Что датычет стосунку со школьными администрациями, то шмат, какие школы пошли по принципу, батьки пишут заяву, что дети не идут в школу, и на этом могут заниматься адукацией детей самостоятельно в той период, в который лечить потребностям. И это сложно. Если нужно закрывать целиком и тотально все школы именно сейчас, я думаю, что под час весенних каникул ситуация будет проанализованная, и есть верогодность, что каникулы могут быть продолжены. И вот это было бы довольно сложно. Насколько правдива официальная статистика по заражениям и смертям? Какая ситуация на самом деле? На самом деле, никто не ведая ни про какую инфекцию реальную количество заболевших. Мы можем будовать только математическую модель, заходя из этих датин, что собираются по усім свете. Потому что, как не был вирус или микроб, организмы реагуют по-разному. Кто-то его не зауважит, кто-то перехлорит в легкой форме переносить на ногах. Кто-то проявит героизм, прыдя на працу с температурой, посоромившись сказать про это коллегам, а кто-то будет, у тяжким станем у реанимации. И, как суммовать эти известки, не совсем зрозумело. Тому и заходит с того, что официально огученные личбы треба множить. А на кольки множить, не мы этого пока не ведаем. Знаете ли вы что-нибудь о случаях смертей от коронавируса, которые скрываются? Я не володую этой информацией, и тому не могу это порекомендовать. Что вы предпринимаете в этой ситуации, чтобы защитить свою семью? Первое все, наши дети уже больше за не ходят в школу, застаются дома. Мы не пускаем их у крамы, обменена музычная школа. Мы различиваем, что таким чином застиражемся сами. А калиратом не застиражимся сами, то застиражим інших детей, в контакте с какими могли быть наши дети. А, до того же у нас старые батьки, и дети, на жаль, не могут сейчас их наведать, якие бабули, дядули не приходят до нас у гостей. Это что до мер по социальной изоляции. А, мы вот выходим на працу и опрацовываем, как много частей, руки антисептиком. Я на праце ношу маску, потому что працую в системе аховое здоров'я у нас. Масочный режим с момента выхода у будинок и до выхода я нахожусь у масці. Натурально мне простей у нас есть дозаторы с антисептиками. Мы опрацовываем руки достатково часто и по праце, и помеж праце, и по часу, ну, когда рыхтуемся перекусить. Мы этого все робим, что затычить ношение масок у публичных местах не требо этого осуждать, не треба за это агитовать. Кали человек отчуявает себя хворым, логично, что я накренил на себе маску и ста нет меньшей ступени небезопасные для новокольных. Когда человеку выходите на и понимая, что у него слабый иммунитет, нема ничего страшного, когда он отправит на себе маску. Может быть, она не допоможет ему на 100%. але чем меньше вирусов потрапит организм, тем легче организму дать рады и сразу распространять иммунный отказ без умов интоксикации. Сидят ли ваши дети на карантине? Нужно ли всем максимально самоизолироваться? Так, докторы говорят про то, что чем больше людей зараз будуть подбегать социальных контактов, тем марудней пойдет нарастать хваля коронавируса. И системе охоты здоровья будет простей, дать рады. Докторы работают зараз уже с перегрузкой. Там, где они имеют справу с коронавирусом, часом они зачинены в отделениях и работают сутками, находятся на праце, их не выпускают до хаты, именно как берез от далейших распаусюду вирусов, поверьте, яны были прады как хворых было меньше, здоровых больше, и в наших с вами силах берегчы себе. И таким чином мы поможем и тем, кто уже захворел, и тем, кто захвореет поздней, як мога с меньшими стратами выйти с этой ситуации. Советы, как защитить себя в этой ситуации? Что лично вы делаете, когда выходите из дома? Какие меры предпринимаете? Порады простые. Клопотитеся про себе. У любых холодный сезон мы ведаем, что меньше хворяют те, кто опрынаются в с злодворьем. Лепшее здоровье у тех, кто регулярно и якосно харчуется, той, кто высыпается. Это все простые меры, которые помогают при любой ситуации, не выключение стания и коронавирус. Бережите одно-одного, будьте социально отказными, помогайте людям избегать на толпу, коли вы ведаете, что побачь с вами человек, какие потребует допомоги, вы можете допомогти ему э, сами, сходивши у аптеку альбо за продуктами. Вы можете зарабить шмат, например, протримать звери, как дитя лишний раз не брался за их руками. Вы можете расповсюдживать корыстные посылки про социальные сетки как люди могли занять себе дома и не выходить на працу. вы можете просто сесть и подумать а что будет когда завтра обнаружится что я не могу выйти с хаты когда окажется что я изолированный у сурьез и есть у меня все необходимое для того как пережить два тем больше ты не выходите из хаты поклопайтесь про это заранее и тогда у критический момент вы будете спокойны за себя и за своих близких как вы ставитесь до думки, до такой справы, как народная карантинка, когда лю люди вводят для себя некие правила, самостоятельно, не чекающие, пока держава в это сделает? Это один немогчимый шлях в уголе для нормальной грамадзянской супольности. Когда мы будем чакать по, по каждой нагоде, что нам дадут некие инструкции свыше, а с здоровым сенсом, то мы стратим шмат. Тому здоровый сенс перед всем. Народный карантин – это проява здорового сенсу.